Меня зовут Лидия как кто не знаком со мной. Я основала и веду три сакральные школы. Школу по целительству, практика рейки, школу по астрологии, именно джиотиш, индийская астрология, и школа по осознанному питанию. Три проекта. По астрологии уже более 11 лет мой опыт в целом основала школу, веду, создала уникальный курс, где объединила методики разных индийских школ. И, конечно же, когда мы в каком-то сфере развиваемся, мы туда вносим свое видение, свое понимание. У меня очень научный взгляд на астрологию Джиотиша свободный взгляд от религиозных каких-то аспектов. Этим отличается мое обучение. Также я веду вместе с супругом школу по целительству. С нее вообще начал самый путь 12 лет назад. Вот. То есть более 10 лет уже веду. В смысле, практиковать начала рейки 12 лет назад. Уже 13 год пошел, а обучаем мы уже более 10 лет. Учитель музыки также, профессиональное образование Пишу для души, а также фитнес-тренер с 2007 года, поэтому веду школу по осознанному питанию, разбираюсь в этом от и до. А, кстати, никак вот не, не начну. Знаете, хочу прям эфир сделать по отзывам по теме питания, потому что это так важно. Надо добраться прям. Вот, провожу благотворительные акции вместе с супругом постоянно, и с 2013 года мы всей семьей живем в Азии, преимущественно в Индии, Гуа, Гималая, когда здесь дожди, улетаем на Бали, на Шри-Ланку, но в этом сезоне, как вы понимаете, по каким причинам, может быть, останемся в Гуа, пока вот ждем продления визы. А там уже более 10 лет воспитывают доченьку. Если вдруг вы впервые меня видите, слышите, если вы новичок в астрологии, тем более в астрологии джетиш, да, сидите до конца обязательно, потому что в конце расскажу, как можно будет познакомиться очень интересным образом с моей астрологией, и это будет подарком для вас. И мы переходим к теме. А, как всегда, делаю важное вступление. Пожалуйста, ученики и все, кто это знает, слышал, прям минуточку еще терпения, мы прям перейдем уже к основной теме. Но мне нужно ва важное вступление дать, что такое вообще астрология, натальная карта и как это связано с нашим головным мозгом, то, что видят э, слушатели на Ютубе. У нас есть центр управления, все вы с этим согласны. Да? Кто, кстати, согласен, напишите «согласны», что центр управления все-таки у нас вот здесь. Да? Ну, конечно, у нас есть центр энергии – это сердце, а центр управления всеми процессами все-таки мозг. Напишите, кто с этим согласен. Пожалуйста, не нужно видеть диалог с вами. Вот, что я не одна, поэтому я буду иногда вопросы задавать, вовлекать вас. Вот вы, пожалуйста, будьте проактивны, чтобы я видела, что я тут не одна. Я, конечно, вижу вас, ваши сердечки, спасибо вам большое. Но на вопросы тоже хотелось бы, чтобы вы отвечали активно. Так, сейчас Instagram чуть-чуть вот так вот а то я как-то смотрю не в камеру, получается. Итак, у нас есть головной мозг, он управляет всеми процессами. Там есть много разных частей, древний мозг, недревний мозг. Но он очень крутой, да, вы же все, наверное, тоже согласитесь, что мы управляемся вот отсюда. Прям в голове возникает, знаете, мультик, если кто-то не видел, обязательно посмотрите, как же он назывался, про эмоции. Там как раз такой пульт управления был в головном мозге девочки. Прекрасный мультик, забыла, как называется. Кто помнит? Я на обучение даю этот мультик, как... Такой некий параметр изучения того, как мы устроены, как мы, какие мы внутри разные. Кто напомнит мне мультик, напишите. Ученики должны точно знать, потому что я даю это в обучение как материал того, как вообще это все устроено. И головной мозг, головоломка, спасибо, Елена, по-моему, фамилию вижу, ученицам, по фамилиям всех учеников знаю, Елена, по-моему, спасибо, Елена. Головоломка, смотрите, если вдруг не видели, там очень наглядно показано. Какие мы разные, какие у нас эмоции разные, и как мы в головном мозге нашем ну, устроены. И вот натальная карта — это отражение нашего головного мозга и нашего сознания, другими словами. И у нас есть определенная эволюция любого процесса, который астрологи символическим языком называют планеты, знаки зодиака транзит и всякие такие слова странные для того человека, который этого не знает, и очень даже понятные для того, кто разбирается в этом символизме. Сейчас я хочу кратко сказать, что натальная карта — это отражение нашего сознания. Планеты — это действующие силы сознания. Это не то, что на нас влияет, это то, что отражает наше устройство сознания. Когда мы изучаем астрологию, мы изучаем себя, свое сознание. Люблю эту метафору. Есть томография мозга физическая, когда вы... Фотографируйте прям буквально головной мозг. А есть томография сознания через астрологию, когда вы видите через натальную карту, как вам вообще все это устроено. А когда вы это видите, вы начинаете это осознавать и начинаете на это влиять. Вот так устроено в двух словах астрология и ее на самом деле истинный смысл и ее, можно сказать, такой продвинутый смысл в наше время, когда мы можем уже очень прогрессивно понимать астрологию не на уровне древности. Вот, например, бояться затмений – это такое древнее понимание затмений, устаревшее. А когда мы сейчас уже понимаем с точки зрения передовых технологий, с точки зрения передовых научных исследований, астрологию, то это просто томография сознания, и мы можем увидеть, как оно вообще изначально устроено. А, знаете, это можно сравнить, а, с, для, для новичков информация, это можно сравнить с заводской установкой машины. Она выходит с конвейера завода. Вот есть базовая такая вот стандартная или нестандартная, вообще базовая такая настройка этой машины. А вот, но мы можем ее тининговать, мы можем ее улучшать, мы можем ее красить, мы что такое не можем делать с этой машиной. И вот это очень хорошо ложится на нашу жизнь, на наше сознание. Вот есть заводская установка, у всех она очень индивидуальна, не так, как у машин. Там конвейер одинаковый. А у нас тут очень такой тонкий момент, у нас это не одинаково, это не повторяется, как отпечатки пальцев, как сетчатка глаза утром рассказывала. Вот. И э, все мы индивидуальны, и Натамия Карта вот, отражает эту индивидуальность изначальную. А обучение астрологии и изучение астрологии, особенно профессионально с учителем, уже подсказывает нам и дает нам уникальнейшую возможность это менять через осознанность, через э, переход от субъективности к объективности. Надеюсь, это понятно. Кому понятно, поставьте цифру 5, цифру, связанную с аналитикой. И мы переходим к тому, что вообще отражают Раху и Кету. Почему Раху и Кету? Потому что затмения связаны с Раху и Кету. Если вдруг кто-то не знал, да, они связаны, все затмения связаны с Раху и, Кету. и Нужно начать с того, что такое вообще Раху Кету. Такой очень интересный эфир, очень символично выпадает на апгрейд моего третьего модуля, который я сейчас провожу а, с учениками продвинутыми, наконец-то мы переходим да, к апгрейду продвинутого уровня обучения. И Раху и Кету это такие особенные части нашего сознания, это не активно действующие силы, в том плане, что вот, например, у нас есть 7 планет, которые мы можем наблюдать в Солнечной системе. Тут, ну, такие основные, их считают основными планетами. Любой человек, если возьмет телескоп, посмотрит в космос, он что-то там может увидеть. Не факт, что это прям физические, то есть это все спорно, но неважно, важно, это, это голограмма, это физические тела или что. этот очень точно соответствует действительности и жизни людей характером. Это действительно опробовано миллионами астрологов, и, э, и вот эти соответствия найдены, это факт. Я тоже это подтверждаю, я вижу это на консультациях, я вижу это на учениках, это тысячи карт. Не может быть столько совпадений, поэтому это действительно круто работает. Но Раху и кету это то, что за пределами нашего понимания. И затмение это тоже за пределами нашего понимания, потому что именно Раху и Кету, э, можно сказать, точки, которые являются которые образуют затмение, образуют в кавычках, конечно. Потому что э, раху и кето — это точки пересечения орбит определенных. То есть это не планеты как таковые, раху и кето. Это такие мощные силы сознания, э, которые даже не оформлены в физические тела, но они настолько ярко проявляются в сознании человека, что в джиотиш они выделены как отдельные планеты. Хотя они вот в небе, их нет, так сказать, если вы возьмете телескоп, вы можете увидеть Сатурн, но не можете увидеть Раку-Кету. Они в таком неком метафизическом проявлении существуют или в таких параллельных измерениях. Но простым языком мы скажем, что это вообще математически высчитываемые точки, когда пересекается орбита, значит, где кру крутится Луна, и орбита движения Земли вокруг Солнца. Эти две орбиты соприкасаются, вот вам точка Раку, точка Кету. Давайте я опущу вот эти все такие детали, математически сложные, потому что это надо визуально показывать. Сегодня урок у нас не об этом, а о том, о том чтобы вы прям прочувствовали, что такое затмение. И сейчас у нас вот, вот на слайде в Ютубе отображено головной мозг, отображен все планеты и выделены близнецы стрелец, как точки Раху и Кету. Раху и Кету... Это такие точки, которые постоянно двигаются транзитами, как и все остальные планеты. Сейчас мы наблюдаем Раху и Кету в Стрельце и Близнецах. Я вела большой прямой эфир уже год назад об этом. Они меняют свои точки раз в полтора года. И когда мы говорим о затмениях, это в любом случае связано с точками Раху и Кету, где они находятся. И теми точками, где у вас находятся в натальной карте эти точки. То есть натальная карта это момент вашего рождения, то есть... Фотография неба в момент вашего рождения, соответственно, фотография Ира Ахукету тоже. Но они постоянно двигаются, все двигается по кругу эволюции, и в определенный момент происходит затмение. Причем они происходят очень регулярно, стабильно, 2-3 раза в год. Этого бояться вообще нет никакого смысла, нужно в этом разобраться. Этот, этот страх, эта боязнь, она, конечно же, очень древняя, еще раз подчеркиваю. И мы сегодня как раз для этого с вами собрались, чтобы хотя бы немножко растворить эти страхи. И хочу сразу сказать, что символизирует Раху и Кету. Да, солнечное затмение это не только Раху и Кету, это еще очень мощная акцентированная энергия наших светил, Солнца и Луны. В солнечном и лунном затмении, как вы из слов даже можете понять, происходит затмение или Солнца, или Луны. Солнце и Луна, наверное, даже с этого нужно было начать, они символизируют самые главные энергии нашего сознания. Это не янь это мама и папа, это наша внешняя жизнь и внутренняя жизнь, наша социальная реализация и личностная реализация. Солнце и Луна. Я очень кратко, образно говорю, чтобы успеть в прямой эфир уложиться. Да? И когда затмеваются светила, их называют одниму э, Солнце и Луну одним словом называют светила, когда они затмеваются, у нас происходит некая такая сакральная перезагрузка. Поэтому затмения — это очень важные точки. Очень важные точки, они определяют определенные вехи эволюции нашего жизненного процесса. Конечно же, у каждого человека затмение происходит по-своему. И это очень важный параметр, который тоже нужно учитывать, который зачастую опускается, когда вы читаете различные статьи, страшилки или слушаете какие-то видео. Зачастую, конечно, невозможно про каждого человека это написать и рассказать, но, пожалуйста, имейте в виду, джиотиш – это очень индивидуальный подход к сознанию человека. И когда вы смотрите какое-то обобщенное видео, вы не имеете права перекладывать полностью это на себя, потому что вам нужно понять, как в вашей карте это происходит. Какие задачи затмения ставит в вашей жизни? Затмения, они ставят задачи. На э, солнечное затмение ставит задачи на полгода вперед, лунное затмение ставит э, на ближайший месяц вперед. Поэтому считается самым основным это солнечное затмение. Вот, по нему можно смотреть определенную эволюцию, а также э, даже существуют определенные такие группы затмений, их называют саросы, семья сарасов. если кто-то слышал. И они постоянно, понимаете, повторяются через каждые 18,5 лет. Ну, точные даты сейчас не важны, 18-19 лет, они повторяются. И если вы хотите, это такой, знаете, общий, общий вам такой лайфхак. Если вы хотите понять, какие у вас задачи сейчас, затмение обратитесь к такому же затмению, которое было в предыдущий SARS. То есть отмотайте 18,5 лет назад я когда буду посты писать про затмение, это ну, еще время есть, еще через месяц уже будет затмение первое, я буду об этом писать и точные даты даже назову. А сейчас просто примерно обратитесь вниманием к предыдущему э, периоду вашей жизни, 18-19 лет назад, что тогда было, какие задачи у вас э, тогда перед вами вставали. Если вы там что-то не дорешали, что-то не доделали, э, сейчас важно будет доделать это. Это такой общий лейтмотив любого затмения. И солнечное затмение, оно такое долгоиграющее, оно ставит задачу очень э, такого широкого масштаба. Последний раз, когда был цикл затмений, коридор затмений, это было в конце декабря 19, начало января. И там было очень непростое затмение в энергии стрельца, в знаке стрельца. И что мы видим? Мы видим очень серьезный кризис по всему миру. Иногда бывает такое, да, но это все равно цикл определенный, цикл жизни. И через затмение мы понимаем, какие у нас задачи в ближайшие полгода и что с этим делать вообще. Вот. И сейчас нужно обратить внимание обязательно на сектор Раху Кету, на сектор Солнца и Луны. И еще раз знаете: я хочу подчеркнуть, что вот такие осознания они на самом деле должны быть постоянно в жизни. Работа над собой, трансформация. Это не только вне затмений нужно об этом вспоминать. На самом деле, это нужно быть регулярно и постоянно. Поэтому я и говорю, что обучение астрологии – это полезно и ресурсно абсолютно для любого человека. Это как изучать э, английский язык. Кого, кого не спроси, английский язык нужно изучать, что вам скажут. Проведите опрос, задайте этот вопрос любому э, другу, подруге, знакомому. Вам скажут, да, конечно, нужно изучать английский язык. Зачем вообще тебе это надо? Ну, пригодится в жизни обычно, да, так отвечают. Или там, допустим, для работы нужно, можно, так сказать, продвинуться по работе, если ты знаешь английский язык, хотя зачастую он тоже может и не пригодиться. Вот. Астрология — это даже круче, чем английский язык, это язык души, язык сознания. И сознание своего прежде всего. А потом вы, когда понимаете, как устроено вообще все это, вы начинаете понимать других людей на совершенно другом уровне. Вот. И поэтому я всегда говорю, я не могу всегда в постах это писать, но я всегда по умолчанию э, как бы имею в виду, и в видеоэфирах обычно это говорю, что э, хоть затмение, хоть не затмение, нужно всегда развиваться, нужно всегда свое сознание повышать вибрация. А затмение ставят определенные вехи, точки, когда мы сдаем экзамены. И не сам день затмения даже, а просто определенный такой, знаете, промежуток. Его называют, например, коридор затмений он в этот раз будет длиться целый месяц. Обычно, если два затмения, то это длится две недели. Вот от одного затмения до другого затмения. Это называется коридор затмения. В этот раз три затмения, поэтому намного шире. И все э, как бы получается от одного до другого две недели и еще две недели. В итоге у нас целый месяц коридор затмений. Очень такие серьезные задачи. Ну не надо очень сильно... Я, кстати, вот ссылочка. Спасибо, Михаил отправила. Подписывайтесь на рассылку, да, спасибо. Михаил нас тоже смотрит. Я сегодня, видите, как без Михаила, потому что астрологическая тема все-таки. И, и я поэтому сама веду. И, что я говорила, о том, что у нас ставятся задачи в коридор затмений очень важные. И вот сейчас очень такой расширенный коридор затмений. И на самом деле у всех больше времени решать эти задачи в связи со, со всеобщей обстановкой в мире. И надо просто воспользоваться этим и погрузиться в реализацию задач своей души. Что такое затмение? Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы мы все материальные дела наконец-то хоть немножечко отложили, не забыли. Я не говорю о том, что материальные дела не важны. Они важны, очень важны. Без них мы не можем вообще существовать. Но дни затмений и коридор затмений – это время, когда мы должны хоть немножечко, хоть немножечко обратиться к своим задачам, к своему предназначению, к, своим, к своей сверхмиссии и вообще подумать, а для чего вообще я здесь? Для чего вот это вот воплощение мое здесь? Вот это задача каждого затмения, и они, можно сказать, специально проходят примерно раз в полгода два раза в год, чтобы мы вспоминали об этом. Те люди, которые и так настроены на то, чтобы изучать себя сакрально, чтобы думать о том, для чего я здесь. Вот Все мои ученики, например, по астрологии, они так или иначе, они бы не пошли учиться астрологии, если бы они не задумывались об этом. И поэтому им просто аплодисменты. Вот. Кстати, ученики, напишите, пожалуйста, вот кто присутствует из учеников, как вы, как вы Какие шаги, действительно ли вы делаете шаги в сторону понимания внутри себя, да, создания вот для тех, кто, допустим, присутствуют новички. Я это вижу по вашим экзаменам, по вашей обратной связи, я это хорошо знаю, это меня очень вдохновляет. А вы напишите для новичков, да, кто, кто продвигается, когда вы вот изучаете астрологию, кто продвигается к пониманию своей души совсем на другом уровне. Так вот, вот те, кто обучаются астрологии, на самом деле, затмения вообще не страшны. Почему? По очень понятной причине. Потому что вы и так идете в сторону сакрального понимания, вы соглашаетесь с метафизической стороной жизни, вы уже делаете такой жирный шаг в эту сторону, даже если вы только начали, вы уже делаете серьезный гигантский шаг в эту сторону, когда вы говорите «да, я действительно э, не только физическое существо, я еще и духовное существо». И вам затмения вообще не страшны. Можно сказать, лучшая упая для затмений и проживания в высоких вибрациях ⁇ это изучать астрологию, потому что таким образом вы изучаете себя, свое сознание, свою душу а также других людей, близких, например, да, самое главное. Поэтому это очень круто. Вот спасибо большое, пишут ученики с каждым новым уроком продвижения. Да, спасибо большое. Это действительно так. И поэтому меня так это вдохновляет, что я уже который год неустанно и с радостью рассказываю, делюсь этим. С этими, этими знаниями, с новыми людьми. Если вдруг вы случайно здесь, вы не случайно здесь, на этом эфире. Изучайте астрологию, это всегда полезно. А дни затмений, коридор затмений для вас вообще будут, знаете, каким-то праздником. Я вам на полном серьезе говорю. У меня коридор затмений — это самый мощный ресурс и самый мощный период жизни. Почему? Потому что я знаю свое предназначение, я знаю свои сверхзадачи, я их реализую. Я даже веду других людей к этому, да, и поэтому... Действительно, вот э, проанализировав огромное количество времени, какие проходят у меня периоды коридора затмений, я уже точно, со стопроцентной уверенностью могу сказать, это самые крутые периоды моей жизни, самые крутые по реализации, по м, движению вперед, по инсайдам, по росту сознания. И я уверена, что те ученики, которые действительно меня слышат и со мной обучаются, и идут э, э, постепенно, в понимании астрологии у них то же самое происходит. Спасибо, мои хорошие. Вот меня с номера зрения, пишет в Инстаграме. Луиза, спасибо. Только вперед, Марина пишет. На это не да. И цель затмения — обратить внимание человека к метафизической стороне мира. Потому что такая лива здесь, такая игра здесь, что мы духовные существа, приходим в эту материю поиграть, реализовать какие-то задачи, но нам нельзя забывать о том, что мы духовные существа. И нельзя отрицать материю. Если мы отрицаем материю, мы болеем, мы живем в очень таком низком уровне жизни, энергетики, у нас мало комфорта, это тоже не есть плюс абсолютно. Мы должны уметь сбалансировать это все. Вот как вы думаете, почему Сатурн в весах в экзальтации? Вот такой вопрос, пока я попью свой чай травяной. Вам вопрос. Жду ваших ответов. Прям пару секунд. Почему Сатурн экзортирует в весах? Как вы думаете? Почему я так перепрыгнула на Сатурн? Потому что это самая такая, знаете, планета, которую все боятся, которую все пугают. Ну, помимо Раху -Кету, конечно. Да, вот. Прям еще две секунды. Давайте, давайте, жду. Пока YouTube читаю. Лучше, чем коучинг, пишет Катерина. Спасибо большое. Это действительно так. Потому что он индивидуальный получается. Настолько индивидуальный, насколько ни один коуч без астрологии не поймет, о чем я даже говорю, насколько он индивидуальный. А мы же разные, у нас миллиарды вариаций. Какие-то базовые законы психологии, коучинга. Это прекрасно. Я их не, не отрицаю, их важности. Я вообще ничего не отрицаю. Я все утверждаю. Но астролог, то, что дает астрология, у меня огромное количество учиться учеников, которые. И каких-то укоригали у них нет. Они психологи, нейрофизиологи, кого только нет. И вообще магистры этих всех знаний. И это круто. Но астрология добавит такие элементы, которые, которые вам даже не снились, если вы до этого не знали астрологию. Ну, я, конечно, говорю о своей астрологии, которую я преподаю. Я не могу говорить о других школах, учениях, потому что их великое множество и разнообразие. Так, еще, еще почитаю YouTube. Извинения огромные, анализ идет внутри себя. Ольга, спасибо. Лиана, спасибо. Великие знания вы даете нам для роста и развития. Спасибо. Вот, кто-то пишет в Ютубе, там наводит гармонию Сатурн, поэтому экзальтирует. Все точно от весит Ну, еще чуть-чуть ближе. В Инстаграме читаю равенство между материальным и духовным. Сатурн уравновешивает. Юлия пишет, потому что после принятия и терпения можно получить наслаждение. Ну, хорошо, неплохо. Неплохо. Я сейчас объясню, почему я про Сатурн говорю и почему Сатурн экзальтирует в весах. Потому что в весах баланс. Все очень просто. В весах есть баланс. Баланс между материальным и духовным, баланс во всем. Сатурн это самая сложная часть нашего сознания. То есть Сатурн это просто кодовое слово в нашей сложной части сознания. Это не планета какая-то, которая на нас влияет. Тогда можно было бы легко скинуть на нее все. Итак, я святой, а там Сатурн как-то на меня влияет. И вот поэтому я такой сложный. Нет. Эта сложность есть в любом сознании, в любом человеке. И Сатурн отражает самый такой клубочек, который мы разбираем, разбираем, развязываем, развязываем. А когда Сатурн в экзальтации, в знаке экзальтации, в весах, ну, знак экзальтации — это тоже все относительно. Я стараюсь таких клише не давать, потому что Сатурн можно прокачать даже в огне, и он станет как таким же мощным, как в экзальтации. Сейчас речь не о Сатурне, а о том, почему он экспериментирует, почему он считается сильным в Весах. Потому что вся фишка в балансе. Все ученики знают эту мою фразу ⁇ вся фишка в балансе ⁇ Эта фраза даже от Михаила пошла. Я ее очень легко переложила на астрологию через Сатурн, потому что у меня Сатурн в Весах, в знаке И очень важно нам в жизни сохранять баланс. Когда приходят затмения, они нас обращают в сторону духовности. В сторону метафизической стороны нашего существования, если мы и так туда смотрим, для нас энергия затмений, энергия коридора затмений самое прекрасное будет, понимаете? И очень важно понимать, что нет в ней какой-то, знаете, негативности. Если вы думаете, что Раху и Кету это негативные какие-то злые планеты, так же как и Сатурн, вы ничего не понимаете в астрологии, потому что вы говорите таким образом, что вот мой мозг, вот эта часть моего мозга, она негативная. Как бы хорошо было бы, чтобы ее не было, хотя это невозможно. А другую часть, которая не знаю, символизирует Юпитер, Меркурий, Венера, вот это да, это, это вот хорошие планеты. Это очень примитивное понимание астрологии. На самом деле все планеты, это все части нашего сознания. Мы не можем их отменить, мы не можем их, знаете, сделать из кислой вишни, сладкий персик, мы не сможем. И это не надо делать в принципе, потому что это противоречит божественным законам. Но нужно просто понять по-другому. Например, моя мама очень вкусно делает вареники вместе с вишней. Что она туда добавляет, как вы думаете? Ну, сейчас опустим эти параметры осознанного питания, она туда добавляет, например, сахар. И суть в том, что кислая вишня становится в итоге вкусным блюдом. Это такая аллегория некая. Давно, кстати, не ела. <смех> в детстве только ела, эти более. Потому что там, где мы живем, мама с, моя мама вместе с нами живет, здесь нет вишни. Это такая аллегория, которую можно переложить на Сатурн и любую другую злую планету, когда вы ее гармонизируете, балансируете. Но опять же, когда мы говорим про то, что мы гармонизируем планету, мы не какую-то планету там в космосе гармонизируем, мы свое сознание гармонизируем, понимаете. И когда вы хотите сказать о балансе, вспомните о Сатурне в Весах. Потому что именно там происходит уравновешивание всего. И когда мы говорим о Раку и Кету и затмении, цель затмения уравновесить вас, а значит вернуть вас, если вы, например, осознанно туда не идете, то вернуть вас в понимание того, в воспоминание того, что все таки вы духовное существо, которое пришло играть в материю. И материя, и духовность одинаково важны, понимаете? Нельзя вот делать какой-то перекос. А, почему я говорю именно о Сатурне? Потому что Сатурн олицетворяет зрелый, зрелые... Он олицетворяет этапы нашей зрелости. Когда Сатурн крутой, это душа очень зрелая, очень мудрая. Поэтому те два с половиной года, когда Сатурн в Весах рождаются, очень интересные люди, очень мощные люди, а, особенно если они реализуют свой потенциал конечно масса людей может быть в сатурном весах, которые не реализуют свой потенциал, это другой вопрос. Тем не менее, это символ того, к чему мы должны стремиться к балансу. Вся фишка в балансе. Запишите себе, сделайте своим девизом. И когда идет затмение, это больше, знаете, для людей, которые вот антидуховны вообще. Причем тут духовность? Я вообще не имею в виду религию. Конфессию, это вообще отдельный вопрос. Я имею в виду, когда мы соглашаемся с тем, что помимо физического плотного мира, который мы можем потрогать, есть еще все-таки метафизическая сторона. Люди логики, люди, которые говорят, сначала увижу, потом поверю, они очень далеки от того, чтобы развиваться в балансе, понимаете? Они как на одной ноге прыгают. А затмения, они даже больше вот для таких людей, чтобы их окунуть в эту сторону. Если они сопротивляются, это происходит больно. И вот эта страшилка про затмение, в принципе, она идет от опыта тех людей, которые вот совсем далеки от метафизики, от сакральности мира, от приятий, согласия с тем, что мы все-таки духовные существа, которые пришли поиграть в материю. А также для людей, которые, в принципе, отрицают материю, это тоже дисбаланс. Почему еще раз, пятый раз говорю, Сатурн экзальтирует в весах? Потому что вся фишка в балансе. Если вы балансируете между материальным и духовным, все замечательно. Понимаете, все прекрасно становится. Но это непросто, особенно для тех людей, которые вот категоричны, которые говорят, в основном людей в большинстве просто перекос в одну сторону идет. А затмение приходит для того, чтобы сбалансировать это. И больше, конечно, затмения касаются того, когда человек все-таки погружен в материю, это большинство людей. Все общество устроено пирамидально, да, пирамидка. В основе своей это люди материально ориентированные. И нельзя тут говорить, что это плохо, это тоже опыт души определенный. Ничего нет того, что не создано Богом или что не идет по божественному плану, ничего такого нет. Абсолютно неверно говорить, что вот какие-то события в жизни человека произошли это только потому, что он там что-то не делал, и это пошло не по плану. Нет такого понятия не по плану. Просто планы они многовариантные. Но общество устроено пирамидально, и в основной своей массе люди очень материальны материальны в своем сознании. Материально это значит. Они вот э, только вот я вижу конечно, <смех> вот он есть здесь. А если я что-то не вижу, это здесь нет, и это не существует. И я смеюсь над этим. Вот такое сознание, оно обязательно лечится в определенный момент. И дни затмений, и коридор затмений — это очень э, такой экзамен для таких людей. Вот. Но вы должны, вы люди, которые э, тут все, кто присутствует, однозначно смотрят в сторону, с стороны мира очень хорошо. Иначе вы бы не сидели здесь и не слушали бы меня. Для вас это было бы, не знаю, японский язык непонятно для вас. Если вы тут сидите, наблюдаете, вам откликается то, что я говорю, вы однозначно смотрите в сторону сакрального мира и сакральной части мира хорошо, и для вас затмение это просто очередная веха, когда вы утверждаетесь на своем пути и идете прекрасно, смело в сторону своих задач, в сторону баланса, который символизирует Сатурн в экзальтации. И это замечательно. А те люди, которые далеки, вы должны просто понимать, что в дни затмений, в дни коридора затмений, их может так накрывать, так клинить, что вы должны просто проявлять, наверное, сострадание, сочувствие и понимать, что у них внутри происходит. Да? У них происходит экзамен на проверку какую-то. Не обязательно это какие-то события, абсолютно нет. Часто это внутренние такие процессы, которые очень, очень сложно переживаются. Вот. И вам, я всегда говорю, знаете, всем своим ученикам, Знающая сторона, она всегда должна быть мудрее. Когда вы знаете, что происходит с человеком во время затмения, вы уже проще к этому относитесь, да, и вы уже... Это называется осознанность, на самом деле. Астрология — это инструмент осознанности просто, наверное, сам... Ну, мне, как человеку логики, человеку такому интеллектуальному, мне, на мой взгляд, это самая крутая э, техника для того, чтобы соединить духовные материалы, астрологию. Да, метафизику с физикой, потому что тут все логично, тут все понятно. Астрология это метод интеллектуального понимания Бога и Вселенной. Вот. И поэтому <смех> очень круто изучать астрологию. Если присутствуют новички, напишите, пожалуйста, об этом. Так, новичкам давайте поставим цифру тету, семерку. Напишите, кто новички, чтобы я немножко с вами поговорила тоже. Вот. Семерочку жду от тех, кто вообще впервые слышит о затмении, впервые. Он с этим соприкасается. Скорее всего, конечно, все, кто присутствует, не новички, тем не менее, мне интересно. А я продолжу говорить о том, что такое затмение. Юлия, спасибо большое. Обладая такими глубокими знаниями, пишет Юлия, которые даете вы, можно прокачать все. Да, согласна. Спасибо всем моим учителям, кто вложили в меня базу, суть. Дальше, конечно, у меня просто есть определенная почва, которая так и ждала того, чтобы реализовывать это еще, добавляя свое восприятие, понимание. На самом деле так творится физический мир. Все в этом мире физическом оно создано людьми. Каждый человек просто происходит, проводит, у каждого человека есть потенциал быть творящей энергией. Поэтому у каждого из нас очень уникальное сознание. Уникальное. И мы это изучаем на астрологии. И давайте перейдем к более практичной части. Мы уже полчаса с вами поговорили. Семерочки вижу. Всех приветствую, новичков. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы до сих пор с нами. Значит, вам более-менее понятно. Я стараюсь очень простым языком просто говорить. Может быть, это не всегда получается, но я стараюсь. И такая вот научная вкладочка в, то, что, в понимание того, что такое Раху Кету на слайдах в Ютубе есть. У нас есть головной мозг, и все части нашего центра головного мозга, или еще их называют базальные ядра, они отражают каждую планету. Мы это на обучение изучаем. И вот есть такая большая структура, которая связана с фастатом ядром. Кто изучает мозг, может подтвердить это. И в ней есть вот большая часть, так сказать, Головка с хвостатого ядра, а есть финальная его часть, это хвост хвостатого ядра. Вот. И вот это Раху и, и это очень большая структура нашего головного мозга. Если вы сравните то, что курирует эти части мозга, и то, что описывается в астрологии через Раху и Кету, вы найдете огромное количество соответствий. На этом построено именно научное понимание джиотиша.